Всем привет, меня зовут Чепчар Евгений, я вас приглашаю 16 апреля на конференцию по строительным франшизам, где вы узнаете, как на франшизе идеи дом по производству, строительству и продажам модульных домов зарабатывать от 300 до 2 миллионов в месяц. До встречи, друзья, мы с вами точно договоримся.